Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Games. Мы продолжаем с вами играть в Привет, сосед 2. У нас новый дом, ну как новый, повторно новый дом, в котором нам нужно отгадывать загадки с этим охотником. И нам нужен ключ, которого нет. Но где-то он есть. Его нет, но где-то он есть. Возможно, где-то... В... На видном месте, но что-то вот не позволяет нам его найти. Но мы найдем. Чиха. Да уходи, усатый. А у него там за пазухой случайно не ключ был. Наверное нет Так еще раз внимательно осматриваем эту комнату Тут кусок земли вылез да? Я мог что-то пропустить Я умею нет нет пошел нахуй он сделал вид что он вышел и вернулся обратно хитрый уебок возможно что-то сверху что-то что я мог упустить вполне Да-да-да, я же сказал А вот и ключ А вот и ключ А вот и ключ Тихонько Отлично, кусок карты Осталось посмотреть Какой это номер и последнюю цифру, я думаю, мы и так угадаем. Потому что, как я, как я вижу, на карте не будет всего лишь одного куска. Синяя это 8. Фиолетовая 0,8,016. И без зеленого. Восемь, ноль, один, шесть. Восемь. Ноль, один, шесть. Ну и двойку я думаю, можно так. Ой, это можно так будет. Я думаю, отгадать, а что он не открывается? Или вот те верхние цифры нужны. О, открылся. Опа. А вот и ключ. От чего этот ключ? Более. А от чего этот ключ? Ключ книжный. Неужели от музея и нам нужно обратно? Ну там вроде бы ничего такого не было. У него в доме. Давайте в суме ум. Отправимся хотя бы посмотрим. Потому что что-то мне подсказывает Что нам обратно Но это тоже, бля, вот Очень запутано, потому что я Немного не понимаешь, куда бежать тебе опять Сюда или не сюда Если дверь будет открыта, то сюда Да Мы возвращаемся обратно в сумел Мы нашли ключ Вот чего ключ Непонятно Ключ с книгой Так, у нас много комнат, много ключей Очень много комнат, много замков Да нет, бля Вон там, наверное, книга Да Это та дверь Да все, ухожу, ухожу, отстань Успел, не успел? Тихо Сиди нахуй, тихонько с лопатой просто А вот мой лом А вот мой лом Часы Сколько времени показывают часы Такой код, видимо Птичка, опа, это на машину птичка Это птичка, это на машину Пошел нахуй Ох, сука Сколько на часах? Какой код. Оба! А вот шестереночка. Теперь нам нужно собрать все шестеренки. И, я так понимаю, установить их на часы. А на часах 15.00. Правильно? Нет. 12, 15, 18.00. 18? А, нулей нету Хорошо, ладно Да блядь, как он меня нашел, сука О! Сумел Ну пошли Не знаю, что происходит, но для чего-то это надо, да? Ага. Теперь я могу переходить между комнатами. Это что? Просто книги. Это просто мячик, там что-то леса. А, блять, вот этот меня наебал, конечно. Сука, каретина. А? Так, а здесь можно что-то выкопать? На, у него здесь на двориках. Возможно, тоже что-то есть. У меня есть только лопата и ножницы. Все. Кроме лопаты и ножниц у меня больше нет ничего. Но опять же, опять же, довольно-таки тяжело. Думать надо головой и полагаться на удачу. Так, эта дверь для меня пока закрыта. он уходит поверху, но он тупо ходит по тем комнатам где я был уже опа рыбья голова отлично пойдем установим А это что перевернутая комната тип так у нас есть рыбья бошка это не может не радовать опять ушел так кабанья есть рыбья есть осталась медвежья голова ключ а он спать лег ой ага хорошо не заметил и ладно Так Думай, думай, думай, Даня, думай Охуеть Почему моя лопата исчезла В стекле Твою мать там была шестеренка. Надо что-то поставить тяжелое. Опа, вот и гири. Вот это мне надо. Тихонько пошли. Давай, ставь. Отлично. Успел поставить, это главное, все остальное хуйня. Все, сохранение прошло, мы шестеренку поставили. Осталось еще одна. Нам надо это на желтую поставить. Вот так. Осталось найти зеленую. Естественно, у меня вопросы насчет глобуса. И вот насчет этой летающей, блядь, птицы. А, мой лом здесь. Я могу... Вот тут вот, вот... Время, которое будет на часах. Скорее всего. Это будет пароль от сейфа. А где-то может что-то вращаться? Ага, лег поспать. Устал, блядь. Бля. Меня интересует компас. Очень сильно. Прям очень сильно меня интересует компас. Ой, бля. Прям за мной дедуган. Что-то в огне Нет Надо найти голову медведя Я вообще не уверен где она может быть Он тусуется тупо в этих двух комнатах, потому что понимает, что мне туда надо. Хитрый уебок. Голова медведя. Что-то надо с ним сделать. Так. В нем стопудовая шестеренка. Ну, ножницами его тоже не скроешь. Смотри. На карте отметка какая-то. А, он должен показывать на карту. Опа. Видал? Видал? Гений. Гений на даните. Сколько? 11.35 Либо 11.35, либо 23.35 Так, с этой стороны он не пробегает, поэтому пусть не уходит бы, бро 11.35 1.1.3.5 а вот и наш фотик. Блять, сейчас сосед сзади будет. Чего? Это что выпало? Нихуя себе монетка. Вау. Это воспомина... Блять. Опа! А вот и школа. А нет. Это какой-то другой дом. Прикольно. Это следующая наша цель. Короче, дом... Зелено-синий какой-то дом А, вот этот Короче, дом, над которым летают птицы Туда мне и надо Игра набирает обороты Мне нравится, пока мне нравится Очень интересно и Для тех, кто ноет, жалуется Что, блядь, не то Какая-то хуйня Нюхайте бебру Просто потому что, чтобы, чтобы вы понимали, что я хочу сказать Вы не сравниваете первую и вторую часть Не надо сравнивать, типа там было одно, здесь другое Это офигенно Реально, тут, тут интересно бегать, думать, смотреть, что происходит Что такое, малыш? Ты хочешь кушаться? А, собака не дает выкопать. Так, надо собаке найти еду, потому что иначе она не дает выкопать игрушку. Да что за фрезы? Или это прогружается локация? Меня интересует, что с обратной стороны? Нет, залезть я не могу. Да, здесь меньше интерактива. Не спорю. Тут больше линейности, поэтому более все понятно. Не то, что в первой части. В первой части бегаешь и типа... Что происходит в этой игре? Тут нет. Тут все попроще будет. Что, один ход только? Так, надо потушить и дать собаке мясо. Нет, три входа. Стандарт. Нужно потушить... О, супер И отдать мясо собаке И пойти выкопать сразу Блять, вот это я что-то не туда зашел Пиздец у него дома Не, не дома, а обитель какая-то Под такую музыку я готов от него бегать весь день. Потому что надо собаку кормить, мразь. Все, малыш, кушай кушаем мой сладенький. Ты его не заслуживаешь. Так, это, видимо, то, что нужно сделать. В большую фигуру. В большой фигуре в руку нужно вот эту палку всунуть. Сучить. Но это прям дом какого-то. Прям, как это сказать? Какого-то. сказать ну прям упал он закрыт так значит тут какое то же взаимодействие почему ты фризишь какое-то взаимодействие есть Но мне нужно наверх я думаю так а, -а, -а фигурка-то на улице стоит угу. хорошо дом огромный секретная комната куда он делся интересно так сюда надо больше-то поставить хорошо загадок охуеть уже я уже чувствую сколько здесь загадок О, что-то нашел. А, нет места. Ну, я думаю, один лом можно выкинуть. И огнетушитель тоже. Так, ну он подсвечен. Я был уверен, что что-то есть. Кубок. А, блядь, я и кораблик не смог взять, потому что у меня тупо не было места. Так, это какая-то другая комната. Так, ну стоп, надо по размерам, видимо. Хорошо. Это логично, в принципе. Надо собрать 5 вещей по дому, чтобы открыть вот этот крюк. Смотрим. Кубок. А, потом вон там, вон звездочка какая-то. Еще один кубок. Еще... И вот, короче, вот эти 5 предметов, которые нужно найти. 5 предметов, которые нужно найти. которые нужно найти. Меня интересует вон то помещение Вон там Как туда попасть? Как туда попасть? Через мансард может Опа Смотри-ка Опа Опа Смотри-ка Смотри-ка Умею А, тут была лестница, да? Блять, там все время была лестница Смотри, как умею Смотри, как умею Ба -ба -ба -ба -ба -ба. Так, что-то есть тут? Или это просто выход на крышу? Там птичка, птичка, птичка, птичка Возможно, сюда нужно будет куда-то спрыгнуть Что есть? Давай лопату возьмем Нельзя Хорошо, я предлагаю пойти в руки статуи Так, если... Опа вот и что-то интересное А вот и что-то чуть интересное Угу Что-то видим? Интерактив Пока ничего не вижу Вижу только, что могу тут поползать Можно по полкам будет сюда залезть Так, что-то есть Ничего Короче, смотрите, есть разноцветные клавиши. Уф. Уф. А! а! Блять, вот это он за мной бегает. Рисеночек. Лодку забирай. Все, уходим. Тихо спиздил корабль и ушел. Называется нашел. Так, это помещение мы еще не осматривали толком. 8691 Но к чему пароль? 8691 Так, мы узнали пароль к чему-то 8691 Может здесь? Пароль должен быть 100% к чему-то может, за картиной что-то? Нет, за картиной ничего нету. М -м -м -м -м. Опа. Ух ты, нихуя хуяш ты ж себе! Неплохо, дядя. Вот эта картина отличается. А, нет. 8691. Так. Дом потрясающий. Загадок миллион. Я предлагаю пойти поставить э, награду в руки вот этому вот товарищу. Опа! А вот еще один. Смотри. А что-то ты я-то упустил? Я рано спрыгнул, а вон там что-то есть. Какое-то приоткрытое окошко, и мне интересно, что там. Так, идем наверх. Отдаем награду. Подожди, а здесь я не был. Как мне в то помещение попасть? Желтый, красный, зеленый, синий. Желтый, красный, зеленый, синий. Жел... Видите как? Видишь как? Так, нужна будет пластинка сюда. Какая то? Какая то пластинка? Где он? А еще спускается: что он там саблю достал, блядь, или нож? Я тебя порежу, блядь, как бараном, блядь. Отчикаю тебя, чик-чирик. Давай, удачи. Толстяш неуклюжий не ожидал? Так, этот третий отлично. Так, теперь я хочу наверх забраться Глянем сейчас что там на мансарде и уходим Ну как уходим? Делаем перерыв Но круто Пока очень круто Вот сюда Вот моя родная Ты где Опа Однако здравствуйте Где мой лом Так Я отключил Систему питания Система питания Для еще одного кубка Правильно? Мы узнали пароль от собаки Упа А там что-то очки Еще очки есть Или это просто проход? Да не, не может быть А, это просто лом Как, пособие, как взять лом Да ладно, здесь ничего нету Ясно, это, видимо, если бы я спустился с другой стороны Пойдем А, стоп, кубок-то я не забрал Иди сюда а! Бля, сейчас ножом меня чикать будет чик чик чик чик чирик. А, -а, а... Где он там? Так, звезда встраиваю. Мне кажется я что-то упускаю Вот это мне кажется он охуел Что у него в доме такое есть это просто птичка Вот сюда нужно будет поставить этот У нас там показывается задание Ладно, я предлагаю на этой чудесной ноте сделать перерыв. И если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлением в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока!